Приветствую вас, на связи Виктор Бондолет и сегодня мы поговорим о том, что необходимо сделать, чтобы пробудить голод у ваших партнеров к успеху. Честно? Никак. Ладно, шутка. Есть э, небольшие мои рекомендации, что же необходимо сделать. Знаете, я думаю, вы не раз уже встречались в своем окружении своих партнеров, которые мало мотивированы, которых нужно постоянно заставлять действовать, побуждать какой-то голод к и так далее. А это касается не только партнеров, но это также касается семьи, друзей, родственников, детей своих, когда их нужно заставлять что-то делать, что-то осознать, что-то понять. И мне нравится высказывание одного успешного человека. Я обучаю, как создать успех, но я не обучаю, как захотеть создать успех. И не так давно меня приглашали выступать перед студентами университета на тему бизнеса и успеха. И после одной лекции ко мне подбежало несколько человек и с горящими глазами спрашивали, а что необходимо прочитать, а что нужно еще посмотреть, куда мне направить взор и так далее, и так далее. И знаете, вот, например, 30 человек было в, в зале и были те, кому это интересно, были те, которые прям чуть, чуть не засыпали э, на лекции. Понятно, что э, есть люди, которым нужно и которым не нужно. И я хочу, чтобы вы начали отличать нуждающихся от голодных. И вам нужно тратить все свое время на голодных. Те ребята, которые ко мне подбегали с горящими глазами, они голодны к результату, они голодны к информации. И я оставлю на них крупные надежды, что именно эти ребята преуспеют в а, своей жизни, у них будет очень хороший результат. Поэтому, если вы хотите построить крепкий бизнес, а, вам необходимо концентрироваться на голодных, не на нуждающихся. Это две большие разницы. Но что же делать все-таки с теми ребятами, которые все-таки у вас уже есть, с своими друзьями, с своими детьми, с своими партнерами по бизнесу? Я бы порекомендовал а, отправить а, их смотивировать съездить на огромное мероприятие от компании, где будут выступать топ-лидеры, чеки номер один, другие лидеры, другие люди, потому что зачастую встречается такое, что те люди, которые находятся рядом с вами, они уже не воспринимают то, что вы им рекомендуете, то, что вы им советуете, то, что вы им говорите. Поэтому необходима лишь смена обстановки, смена личности, которая может сказать одно и то же, только другими словами. А, возможно, у вас был такой случай с детьми, да, например, вы говорите своему ребенку, мотивируйте как-то. Их нужно вы заставляете что-то делать, а приходит такой-то дядя Саша, и они прям подскакивают и делают все, что он говорит. Поэтому дайте движение своей команде, смотивируйте их поехать на мероприятие от вашей компании. И либо пускай пообщаются вышестоящие спонсоры, либо просто сходите на какую-то тусовку, где обитают ваши лидеры, чтобы они взяли пример, послушали их. И только это сможет повлиять на их голод э, к успеху, а, все остальное это пустая трата времени. Я верю, что это видео было для вас полезно, ставьте лайк, делитесь в социальных, друзей, э, э, в социальных сетях с друзьями, чтобы как намного больше людей стало успешными в нашей сфере и до встречи в следующих уроках. С вами был Виктор Бондолет, пока-пока.